Привет, друзьяки! С вами снова Хилклим Рейсинг. Снова сейчас погоняем на наших гонках, посмотрим, что у нас сейчас есть с вами. Ну, а пока, ребята, пишем в комментариях, на какой же машине гоняете вы. Вот, если взять лично нас, то мы в последнее время начали ездить на вот таком спортивном автомобиле Ford Mustang. Прикольная машина, кстати, была открытием для меня. Лично для меня было открытием. Почитал много комментариев а, перед тем, как ее покупать. Ну как, были много было сомнений. Купил случайно. И, если честно, остался доволен. Вот она вся в такая. Где У -у, давай, давай, давай. наверное, супергизель там оторвался на своем джипе. Ну, наверное, мы в предыдущий раз видели, мы даже и сальто сделали на машинке да вот мы машинка классненькая едет уверенно вот так вот стоит видите мы уже едем по сравнению с предыдущим разом э, немножко получше но там мы просто спешили очень, -очень, -очень, очень сильно и поэтому так оно получалось ай ай ай ай, -ай, -ай ух мы не увидели, ой чуть надо зацепила крышу вот это да ну крышу шлем вот было печально конечно было печально так назад возвращаться дальше наверное вернемся все-таки э, возьмем заправку лучшей заправки нет ну, не знаю, следующая и вот так вот легкость просто заехались легкость вот так вот мы собираем, но и на ней чуть а, все, что мы там, вот, дали дали на зубе, неделю, но так и не получилось у нас а, кстати в группе вконтакте в одной переписываться с парнем пишет, мол, типа, что ты моды не ставишь, не доставляешь а, не знаю, ребят хочу вас спросить, стоит ли доставлять такие моды и на базовой игре, вот как она есть, так и ездить дальше. Вот мне интересно мнение большинства, как уже консилиум решить, так я в принципе и сделаю. Если, ребят, вы решите, что все-таки лучше ставить моды и ездить на всяких штуках, которые у нас появляются, все-таки едете на стандартных российских автомобилях. В общем, я жду ваших отзывов, ваших комментарий. Естественно, не забываем ставить пальчики вверх, поддерживая наш проект. Будем активными и не забываем также делиться этими видео со своими друзьями, чтобы они могли тоже оценить и поставить либо пальчик вверх, ну, либо пальчик вниз. вниз. О, как вам так сказать, рады всему и поломанной шее в том же времени. Водитель разбился, печалька такая небольшая, но у нас это квест. Квест, квест, квест был, а это у нас уже Нагорный Кубок. Нагорный кубок, в общем квест отличается от гонок, те, кто играют, знают. Те, кто не играет, просто в квесте нужно проехать максимально сколько можно. А в гонке, ну понятно, нужно попить своих соперников и первым на финиш получить свою медальку и радоваться вот так вот что не сломали шею как мы не собрали О -о -о -о, печаль беда печаль беда ребята отстали от всех давайте пробовать ехать пробовать ехать а, с попробовал поиграть в такую игру как steel claim steel game МСИ, кто играл в него? Я думаю, в ближайшее время появятся обзоры у нас на канале. Если я чуть-чуть технически да, разбираюсь с определенными вещами, я обещаю вам, что в ближайшее время они у нас появятся. Кто, кто кстати, играл? Поставьте плюсик в комментариях. А кто не играл, обязательно попробуйте. Игра классная, с первого взгляда кажется простая. Вообще, ну вытягивает, можно, просидеть чуть-чуть немного времени, довольно интересно. Вот графика там классная. Катились мы вниз и чаль беда, смишировать не получится, ну, так как именно не распалили Да, да, да, да распалил. Ну что поделаешь, тут, наверное, больше сработал фактор того, что руки, крюки у игрока, а не машины. Да, да, идеальный старт. Вот, наверное, все-таки не такие а уже и крючки. Но но что-то в предыдущей гонке пошли. Так, ой, ай, вот тут можно было шлем сломать лешки. Шею. Разбить шлен. Сломать шею. Было бы печаненькая. гонка закончилась и начала. Здрасте, приехали! Опять это бревно, если честно. Я всего лишь один раз помудрился на, по-моему, на скоттили. Приехал летом за прыгну. Больше у меня как-то не получается. Это а, я, я туда, так, нужно нормально так разворачиваться, чтобы сразу стать на него на колесах. Не получилось. Давайте, молча набираем воздуха. И давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, и молчание не помогло, все равно сломали шею. Ну, почти, почти. Я вам обещаю, что в следующий раз у нас получится. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики версиям. Пока-пока!